Are you pulling? Yes. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. В начале ноября на границе Польши и Беларуси разразился крупнейший за последние несколько лет миграционный кризис. Тысячи беженцев застряли на подступах к Евросоюзу. Минск обвинил европейцев в нарушении международных соглашений, а поляки, в свою очередь, заявили, что при помощи мигрантов Александр Лукашенко пытается вести гибридную войну против Европы. Мы приехали сюда, чтобы выяснить, как ситуация обстоит на самом деле. Это специальный репортаж РБК с белорусско-польской границы. Мы едем из Гродно в сторону белорусско-польской границы на контрольно-пропускной пункт Брузги, где сейчас скопилось наибольшее количество мигрантов от города до него примерно 25 километров, и вот это расстояние мигранты преодолевали, ну, кто пешком, а кто нанимал Машину, Стоит сказать, что, как и в любой стране, нахождение в приграничной зоне невозможно без специального разрешения. Естественно, ни у мигрантов, ни у таксистов такого разрешения нет. Поэтому бывало, что людей просто высаживали за несколько километров до самой границы, потому что везде стоят, опять же, контрольно-пропускные пункты еще на подступах границы. У нас, к слову сказать, тоже такого специального разрешения нет. Мы просто не успели его сделать, но зато договорились с таможенной службой Беларуси, что они нас пропустят на словах по телевизору. Телефону. Здесь речь, конечно, не идет ни о каких взятках. Просто нам доверились, сказали, что пустят. Сейчас посмотрим. Непонятно. Вообще просто шикарно. Нас пустили. Нас пустили. контрольно-пропускного пункта до лагеря мигрантов идти примерно километра полтора-два. Это около 15 минут вот по такой дороге, которая в обычное время служит для патрулирования границы. Вот там уже начинается Польша. Забор этот поставили поляки и нас попросили на 4 метра не приближаться к нему, потому что на 4 метра от него уже... Собственно, Польша. Ну и вот я подхожу уже к лагерю. Здесь расположились белорусские пограничники. Правда, нас просили не снимать их в целях обеспечения безопасности. И вот наверху уже видны костры. Начинается лагерь беженцев. за четыре дня что мигранты находятся на белорусско-польской границе они уже успели обустроиться построить вот такие шалаши разбили палатки постоянно жгут костры. Мы живем плохую жизнь, простите за это. Мы сделали огонь, чтобы не чувствовать холод. Мы спим там, внутри, но холод достает дотуда, и мы спим на земле. <соцентреский> Why? Как вы оказались здесь? Расскажите нам. Я здесь, потому что я ищу свое будущее. Мне 22 года, я компьютерный программист, но я не могу найти правильное будущее в своей стране. Вы знаете арабские страны, там нет хорошей жизни. Вот причина, почему я здесь. Я оставил моих папу, маму, сестру, мою семью. Я не оставлю их просто так. Я оставил их ради своего будущего и их будущего тоже. А как вы видите ваше будущее? Что будет дальше? Это зависит от Бога прежде всего. И, конечно, вы знаете, наша ситуация зависит и от Евросоюза. Они должны решить, идем мы их дальше или идем обратно. Но вы знаете, что зима близко? Зима наступает, окей, тогда мы умрем, потому что мы умираем в нашей стране каждый день по сто раз, а здесь всего лишь один раз. Сколько денег вы потратили, чтобы добраться сюда? Я потратил три долларов. На что именно? На визу? Виза и билет, да. А что пообещал вам человек, который продал вам визу? что с этой визой я получу доступ в Европу. А что в итоге? Когда я оказался здесь, я понял, что все это ложь. Я могу в Европе делать многие вещи. К примеру, я могу работать, могу показать свою лицензию, могу учиться, получить образование. Я хочу работать, я не собираюсь зависеть от ежемесячных пособий. Ну вот непосредственно уже территория Евросоюза, территория Польши, причем начинается она даже не за колючей проволокой, а вот уже практически на том месте, где я сейчас стою. То есть мигранты условно, конечно, находятся на территории Евросоюза, дальше их не опускают, Вот эти ограждения недавно, буквально пару дней назад, они сбили этими палками, которые они сейчас используют как дрова, но польские пограничники выстроили новые, и вот можно видеть, что они постоянно курсируют вдоль границы, охраняя свою территорию, ну а люди уже тоже успокоились, поняли тщетность своих усилий и сидят, греются у костров, темнеет и, честно говоря, холодает.